Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там, а, расклад на неделю, гляделка на недельку с 31 по 6 сентября, 1, 2, 3, 4, садитесь, наконец-таки, и выбирайте быстрее, поэтому погнали. Свечка ерундит, если что, вы пока выбираете, вы пока выбирайте, а я пока тут вот, вот. не, надо, чтобы свечка, надостыла достыла, короче. Да, Если вы не знаете, как выбирать Выбирайте, значит, в спокойном состоянии духа А не запыхавшийся, как обычно кто-то Поэтому спокойненько Новые свечечки Красивенькие Кругленькие, приятненькие Как шарики Как шарики предскажат Предсказания Вот. Поэтому давайте уже погнали да. 31 по 6 сентября Если что, день-то хороший Поэтому давайте Угнали. Здравствуйте! Здравствуйте! Кто выбрал у нас светлый вариант? Гляделка на недельку у вас 31 по 6 сентября. С 31 по 6 сентября. Так, неплохо. Десятка. Десятка чаш, десятка мечей, четверочка мечей. Да что ж такое? Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем выдуплять. Как-то как странно, честно говоря. думаю чуть-чуть-чуть так дорогие мои здесь какой-то конец чего-то будет конец чего-то закончится но это не всегда плохо это это как обычный естественный ход порядок действий то есть что-то по обыкновению закончится. У кого-то отдых, у кого-то дети <свят> наконец-таки да, шмыгнут туда, у кого-то что-то. Здесь больше касаемо, конечно же, семьи, касаемо, возможно, быта, возможно, каких-то ваших установок в жизни, но здесь больше, я бы сказала, касается вас самих, и что-то закончится. Я бы не сказала, что здесь какой-то катастрофа по десятке мечей. Немножечко нет. Возможно, вам просто будет захотеться захотеться вам побыть в одиночестве, либо в отстранении, либо помедитировать, либо как-то отдохнуть. Но здесь конец чему-то будет. Возможно, просто сезону. Возможно, какой то перестановка чего-то слагаемых особенно, это особо не меняется. Но здесь вот немножечко, вот, знаешь, вот как вот сила и все. Закончилось. Но как будто в жизни что-то... За... Просто не жизнь закончится, а что-то закончилось. Но я бы немножко сказала с тем моментом, что блин, было классно, но вот закончилось. Жаль. Поэтому вот здесь больше какой-то такой момент. Счастье, счастье здесь присутствует, поэтому не, осо... не особо удивляйтесь, что счастья не присутствует. Да? Нет, счастье здесь есть, семейное, тёплое, приятное, возможно семья поддерживать будет, либо какое-то связано что-то с семьей. Ну вот как-то как сезон как-то закончится и вот какой-то такой Момент, я бы немножко сказала, такое теплое осознавание какого-то своего интересного будущего. Возможно, будете, кстати, строить какие-то некие планы на будущее. Возможно, какие-то неопределенные планы. Возможно, возможно, здесь также может быть и ностальгия, либо какой-то отдых у кого-то здесь может присутствовать. Да, поэтому здесь, вот здесь что-то закончится возможно ожидаемое для вас здесь нет особо паники в картах значит возможно ожидаем возможно вы что-то ожидаете что закончится и все здесь это просто случится поэтому а вот здесь как-то особо пережащую здесь десятка мечей выскочила не стоит это как нормальное распределение средств силы и денег и вложений то есть, возможно, срок к чему-то подойдет. Наконец-таки что-то случится уже и все. И больше там не случается. То есть, возможно, какой-то такой перестрой в вашей жизни может происходить с 31 по 6 сентября. Здесь То есть, какое-то счастье здесь, отдых здесь, какие-то вещи, возможно, какие-то ответы, блиц-ответы, возможно, какие-то игры. Да? Тут тоже, в принципе, может происходить. Возможно, также вы будете какие-то искать для себя ответы и вопросы. Может, просто помедитируйте и подумайте над тем, чем вы можете заняться в следующий сезон, либо следующий. Следующее лето, либо, возможно, какая-то новая работа. То есть, вот здесь какое-то такое: здесь немножко такое отпускание чего-то и начинание как-то все по-другому. Здесь немножко как смена, смена сезона здесь, в этой позиции, и для этих людей, кто выбрал этот вариант, это играет роль. Возможно, здесь подойдет урожай к концу. Да? Либо подойдет какой-то сезон, наконец-таки, ну, как-то придется прощаться с чем-то. Здесь, вот, больше какое-то такое оптимистичное, все равно. Заканчивания какого-то события, возможно, связано с семьей, либо семьей, либо какое-то взаимоотношение, то как-то как здесь как-то все приятненько, все равно по итогу происходит. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Здравствуйте, кто у вас загадал, не видел, не видела, если что, просьба. Здравствуйте, кто загадал темную страну Луны. М -м гляделка у вас 31 по 6 сентября. 31 по 6 сентября повешенный рыцарь чаш пятерка пентаклей семерка мечей Это еще как-то, ну как-то. Дорогие дела, ну может что-то не получится. Ну ну что ну, да, да, да, ну, ты горюешь? Не горю, Если будешь горевать, не горюй, не переживай. Все будет хорошо. Здесь наоборот, людей надо как-то погладить. Наоборот, надо людей как-то воодушевить. но бывают в жизни приключения. Но если ты в них ввязалась, то не переживай, все будет хорошо. Здесь просто может как-то происходить некие события с вами, что в принципе немножко может не получиться, немножко может как-то оказаться иначе. Может быть какой-то человек вам покажется каким-то другим человеком. То есть Здесь, возможно, какой-то такой момент. Возможно, переоценка каких-то ценностей по отношению к другому человеку, либо у другого человека к вам. Немножко какой-то такой момент. Можете, кстати, попасться на каком-то обмане, если что. Либо обман вы можете пережить. Тоже может такое происходить. Может в конце, допустим, недельки тоже. М -м да. И поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот какая-то... Ну, приключения не очень случаются. Главное, как из них выходить. Поэтому здесь вот такая немножечко, немножечко какая-то, не то что катастрофа, а какая-то, возможно, просто неприятное событие для вас, что вас огорчит. Это возможно. Почему бы, собственно, нет. Возможно, какая-то а какая печальная какой-то случай. Либо, либо кто-то опечалится рядом с вами. Почему бы, собственно, и не, допустим, кто-то там какой-то, да, там мужчина, не мужчина. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то так. Возможно, кто-то с вами просто согласен не будет. Либо с вашим каким-то мнением, суждением. А вы в это вкладывали в какие-то много сил. Поэтому, дорогие мои, ну вот как-то, вот какое-то несоглашение, какой-то диссонанс, Какой-то диссонанс. Резонирует, это надо. Да, диссонанс, вот. Возможно, просто вас как-то понимать плохо будут. Но вот здесь немножечко как-то... Как-то как не очень, Ну и при этом непло... неплохая неделя. Давайте совет. Давайте совет, тройка мечей, ко всему надо подходить осознанно, дорогие мои. Уже если отплакали, то отплакали, все, уже не надо не ни плакать, ничего, ничего не вернешь и тому подобное. То есть какие-то, если моменты вы переживете, значит надо их пережить, все. Не надо на этом больше акценты и зацикливаться и делать. Это то же самое, что были тучи, но всегда на тучами происходит некое солнце. Оно всегда светит, просто у вас тучки. Поэтому здесь больше какой-то такой момент. Очень сильно интересно. Поэтому уже не надо переставать, переставайте как-то сотрудничать, переставайте как-то труднее трудности в своей жизни переживать, уже отпустите это все, вам уже оно. Не, не стоит уже надо уже осознать некое солнце в своей жизни а не то что я все как-то все сгорело либо как-то все утекло либо как-то все здесь больше какой-то проблемный расклад и здесь надо просто уже идти дальше поэтому дорогие мои вот короче как-то так давайте давайте дальше Здравствуйте, кто выбрал красный вариант да, рано по причинам. Гляделка с 31 по 6 сентября у вас красный вариант ты красный-красный-красный. Так, красный-красный-красный. Гляделка на недельку с 31 по 6 сентября. Так. Люди. Люди, люди, люди, на верблюде. Здесь столько людей. А чё так много? А чё так много? А чё везде все? Ух-ух. Возможно, контакты. Возможно, некое общение с людьми. Либо как-то сотрудничество. Либо все вместе и дружненько. Что... Дорогие мои, здесь прям как-то все на ладом прям дышит. То есть прям вот хорошо. Не, не на ладом наладом На ладом дышит, это когда плохо. А здесь вот прям как-то хорошо. Может решать какие-то чьи-то проблемы. Может быть люди какие-то ваши, люди, допустим, очень каким-то каким своим советом, своими эмоциями, своими взглядами поделятся и вам как-то денежку еще даст. Поэтому вот здесь больше какой-то с кем-то что-то вы будете творить, делать, но при этом что-то очень сильно красиво получать. Здесь, если кто-то на работу, если кто-то одинокий, прям очень хорошая неделя для вас рабочая будет прям классная. То есть, здесь, возможно, какие-то ключевые четыре человека в... сыграют для вас в вашей жизни на следующей неделе очень сильно важную роль здесь. Королева жезлов, королева чаш, император, король Пентакли. Возможно, вы с кем-то вклю... включитесь во что-либо, сыграете какую-то жизневажную роль на следующей неделе. Возможно, некоторые даже сообщения интересные. То есть здесь больше как работа кипит, все идет, жизнь течёт, и там тому все дела. То есть здесь больше какой то такое. Какая-то движуха здесь. Но именно движуха между людьми, в сотрудничестве, в работе очень сильно хорошо в том, чем вы занимаетесь, в том, чем вы работаете, возможно, какие-то получки, либо от них сообщения можете, в принципе, ожидать. Красноречиво, я бы сказала, у некоторых даже будут. Поэтому кто-то, возможно, возможно, средствами какими-то снабжать, либо какой-то мужчина вам поможет. Кто-то, возможно, будет очень хорошо чувствовать, предчувствовать. Либо как-то на позитиве эмоций, либо как-то будет весел, весел и могуч. Возможно, какой-то какой некий взгляд другого какого-то человека, более властного, вам чем-то тоже сыграет некую роль. А тут королева жезлов, нек некоторая такая энергичная дама, возможно, способствует тоже на этой неделе многому, чему интересному. Поэтому, дорогие мои, вот здесь какой-то такой момент... Да. Возможно. А возможно просто надо что-то будет подарить и что-то будет отдать от всей души, от всего сердца, дорогие мои. А возможно какой-то человек, а эти люди могут свою играть, какую-то роль в вашей жизни. Возможно, кто-то даже и негативную, но вот здесь, скорее всего, ваше восприятие больше. А здесь все-таки играет как некая... Кажется, сказать-то. Да, окончательно уже с чем-то решите, пожалуйста, с каким-то молодым человеком насчет либо бизнеса, либо денег, либо жилья. Окончательно что-то решите уже с кем-то что-то. Вот. Некоторые люди вам, кстати, в этом помогут. Либо ваше же благородство, ну, здесь самоотдача, возможно, поспособствует интересному развитию событий, да. Ваша самоотдача, либо отдача другого человека, либо отдача какого-то мужчины, возможно, здесь какая-то получка. Тоже здесь вот какой-то такой момент. Возможно, какие-то сделки, да, прям здесь могут проигрываться. Но здесь, э э здесь две женщины, они могут не особо не то что позитивную роль. Каждую свою роль сыграет просто. Поэтому вам надо, кстати, решать что-то. Что-то окончательно, дорогие мои, насчет чего-то там. Интересно. Го. Поэтому, дорогие мои, давайте погнали дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас красивый зеленый вариант. Хочешь сказать, изумрудно, но вроде нет. Поэтому давайте дальше, гляделка, с 31 по 6 сентября, что вас ожидает, гляделка, что в декабре был Дьявол, королева Пентакли, луна Вот так же, вот непонятно, как можно курчит. Вот такая же непонятная какая-то ситуация, дорогие мои, не меняйтесь ни с кем, ни чем Здесь, возможно, какой-то некий каламбур в вашей жизни. Да, здесь могут быть какие-то события, которые немножечко вас будут сбивать с ног. Возможно же, ваши же ограничения, а у кого-то, возможно, разыграется жадность. Дорогие мои, здесь могут, кстати, люди быть... Неделя больше, неделя больше связана с тем, что вы должны решать сегодня, здесь и сейчас, возможно, возможно от вас потребует неких решений, возможно, даже решений в непонятных каких-то ситуациях. То есть немножечко неделя больше нестандартная, за... она будет занята всеми всеми глобальными, какими-то, возможно, проблемами, связанными с обыденностью жизни, либо бы там. Также здесь могут какие-то, кстати, переноситься какие-то поездки. Также может какие-то быть препятствия. Но я не скажу, что эти препятствия плохие. Возможно, какие-то форс-мажорные, какие-то обстоятельства. Но также не скажу, что они также плохие. Потому что здесь у нас все равно башни, и солнце выпало. Поэтому, возможно, возможно что-то вспыхнет. Поэтому, дорогие мои, вот здесь больше какой-то такой кипиш. Вот здесь вот кипиш. Кипиш на синовали, да? <смех> да, вот кипиш на синовали имеется в виду какие-то обыденности, какие-то, возможно, подверженность какому-то порокам, либо к чему-то склонности какие-то, возможно, просто разыграются ваши, э, зна знаете, в тихом и в тихом омуте черти водятся, возможно, у вас черти просто там э, тараканчики будут выступать, не вы, а тараканчики вместо вас по поводу каких-то решений и действий, возможно, какие-то тараканчики будут происходить вокруг. Здесь немножечко, возможно, подверженность какому-то Возможно, под... возможно, просто у вас будет как катастрофично много беспокойства. То есть, немножко вот здесь как вот какие-то больше непонятные для вас ситуации будут происходить. Они для вас будут непонятными, что самое интересное. Непонятно где, непонятно когда. Возможно, до последнего будете кто-то тянуть, либо с числом, либо еще что-то. Здесь какая-то вот какая-то незнание чего-то и под конец наконец таки как-то свершилось. то есть вот здесь какая-то какая дезмораль больше этой недели какой-то и причем кстати неделя больше запомнится она такая интересная ключевая будет непростая неделя. Возможно, вы будете подвержены каким-то, не знаю, плотским утехам, страстям, то есть вы чем-то будете заняты, вы отдадите себя полностью какой-либо вещи, какой-либо человеку, либо что-то. Вот здесь может катастрофично это уйти куда-то с головой, Ну, в какие-либо вещи, в какие-либо проблемы, либо в какую-либо вообще. То есть здесь вот, здесь ушли куда-то с головой, у вас не достучаться. И вот здесь именно такая позиция. Кто-то вам постучит, и вы даже как-то не услышите. И вот здесь потому, что вы будете как будто где-то, но ну, не в другом месте, а больше отданы чему-то. Но чему-то необычному, либо чему-то хот... какому-то своему хотению, каким-то своим желанием и страстям. Поэтому, дорогие мои Но это как-то неплохо Я не вижу, чтобы это было плохо Возможно, форс-мажорные обстоятельства В конце недели, кстати Ну, какие-то незапланированные вещи Я не скажу, что они плохие Нет, здесь скорее как Внеплановые вещи какие-то будут происходить В конце недели, вы не ожидали, этого это Дорогие мои. Поэтому вот здесь какие-то неожиданности на неожиданности. Это вот вы ожидали вот так, а все случилось как-то иначе. Здесь вот везде какая-то какая кипишня по картам. Интересно. Поэтому, короче, давайте э, совет, если кому надо, да спокойнее. Господи, начинайте заново, ничего не бойтесь, не воскрешайте какие-то старые проблемы, все идет своим чередом. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего, подписывайтесь на... подписывайтесь вообще, да, подписаться нажми, не нажал нажми, а, лайк, потом комментарий и потом дзинь -дзон. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.